Всем привет! Рад вас видеть у себя на канале. И в этом видео хотел бы поговорить о, о таком видеоредакторе как Mavai. Пользуюсь я им недавно, то что лично я могу сказать, пока что он меня полностью удовлетворяет. И то есть, эмоции положительные, впечатления положительные. В общем, в принципе, меня всем устраивают на данном этапе. то есть И поэтому решил записать видео э, по нему. То есть я использую пакет программ movavi Video Suite 16, вроде так правильно, в общем не знаю точно как правильно начитается, ну в общем это пакет программ, uh, то есть он чуть-чуть шире, чем просто видеоредактор, то есть в нем, в него входит именно сам видеоредактор, конвертация видео, там более 180 uh, видов можно переформатировать в разные форматы то есть, запись видео с экрана захват с камер tv-туннера для записи там видео можно записывать нарезка видео отдельно и видеоплеер далее из аудио, из аудио конвертация аудио запись звука запись музыки с сиди проигрывание музыки то есть самплер затем по фотографиям это снова же конвертация изображения создание слайдшоу публикация фото онлайн то есть если у вас есть какие-то социальных сетях ну, думаю у всех по-любому есть в социальных сетях странички то можно напрямую туда их публиковать с данными тут в разделе данные но ну, тут работа с дисками запись диска запись образа диска копирование с диска на диск в общем копирование с диска на жесткий диск ну, в общем, все процедуры те что касается диска В экстра у нас публикация видео онлайн скидка на фоторедактор и видеоклипы и заставки для монтажа это дополнительные там уже готовые эффекты наложения разные то есть их там огромный список и они уже готовы кому интересно можно будет зайти посмотреть ну естественно инструкция к самой программе полный список инструкций то есть если есть какие-то вопросы можете посмотреть и еще я оставлю ссылочку под видео в описании на канал на ютюбе Малави на котором тоже очень много интересной информации что и как делается и сами инструкции и то есть разных там добавления фишек в общем зайдете кому интересно можете посмотреть в общем пойдемте в сам видеоредактор посмотрим что он в общем в принципе он идет как простой доступный видеоредактор со всеми нужными функциями то есть в принципе для начинающих людей которые только начинают работу с видеомонтажом он идеально подходит то есть потому что он полностью все функции доступны то есть тут ничего лишнего нету но в то же время есть все что нужно ну, основные все весь основной функционал в принципе давайте по порядку здесь у нас добавление запись видео захват экрана то есть подключаемые можно с э, вебки можно с другой камеры напрямую записывать там видеоредактор э, то есть папочку это уже когда создается проект э, свои медиафайлы любые можно добавлять в общем, звуки стандартные, тут те, что есть какие-то, ну, то есть, в комплекте идут, в общем, грубо говоря. Музыка тоже несколько есть, треков, э несколько видео, фоны, в общем, ну, я думаю, у каждого будет уже свое, то есть, там уже свои свободно можно загружать. Э по эффектам, то есть, есть несколько, тут пару десятков фильтров будет разных наложений то есть и они все разбиты по типу, чтобы было легче найти. То есть если вам быстрее можно сориентироваться, если что-то будете искать. Список разные, разные переходы между видео можно тоже есть, Тут, тоже где-то порядка трех десятков. Разные виды текстов наложения есть такие превьюшечки. И да, если вы нажимаете на него, вы просматриваете. А для того, чтобы применить его, надо будет его перетащить в ленту сюда. То есть, а тут вы смотрите пример, если нажимаете в списке, можно сохранять, если вы создаете какой-то, ну давайте вот возьмем вот этот, можно его сохранять. То есть, если вы тут напишите что-нибудь свое э, и фон какой-нибудь примените, то есть можно тут применять фон и в общем вот это то что вы напишите можно сохранить и там вуаляшенька в общем любое что назвать и сохранены будут в пункте мои титры то есть тут тут в общем разные всплывающие фигуры затем есть для обозначения каких то там в общем, разных нужд. Каждый найдет свое применение. Ну, тут масштаб панорама, цензура, хромокей, функция есть, стабилизация тоже есть. В общем, все основные несколько звуковых дорожек. Видео по параметрам обрезка нарезка. В общем, все, что вам потребуется для начала, вы все здесь найдете. Вот все, в принципе, все, что хотелось в этом видео сказать. В принципе, если возникнут вопросы, то можете их задавать в комментарии. Я буду на них отвечать, то есть, либо в комментариях, либо записывать видео, может, кому-то что-то интересно по конкретно по работе, что как делается. Все, ставим лайки. Всем пока. Удачных вам трудовых будней.